Друзья, всем привет, продолжаем мы с вами тему обучающих роликов, сегодня у нас будут фигуры технического анализа. Как мы знаем, рынок всегда пребывает в трех состояниях, находится в тренде, готовится к развороту или находится в каком-то неопределенном состоянии. И фигуры технического анализа помогут нам определить, куда пойдет цена дальше. Сегодня речь у нас пойдет о самой-самой простой фигуре. Самая простая фигура, потому что она очень легко определяется и очень легка в использовании. Это у нас фигура бычий флаг и медвежий флаг. Давайте их сегодня разберем. Итак, что это за фигура? Фигура продолжения тренда. Бычий и медвежий флаг. Смотрите, открыл я доллар японской иены 5 минут тайфрейм. Что мы здесь видим? А как вообще определить флаг? Ну, он... Похож на флаг Эта фигура похожа на флаг Смотрите То есть вот у нас происходит резкое движение вниз Давайте другой цвет выберу Оранжевый допустим Вот происходит движение вниз Потом мы видим небольшую консолидацию Небольшое коррекционное движение И происходит дальнейший импульс вниз То есть пробитие уровня поддержки Это у нас медвежий флаг Медвежий потому что он движется вниз То есть еще раз Уверенное резкое движение, потом консолидация и выход из этой консолидации. А, смотрите, это движение, которое у нас в начале, э, до минимума консолидации, называется древко. Древко практически всегда равно импульсу после самого скопления, то есть вот этому, по расстоянию. То есть судя по дрифку можно определить расстояние после нашего скопления После нашей консолидации Но это полезно тем, кто торгует на форексе Потому что им нужно поставлять стоп-лоссы и так далее На бинарных опционах это в принципе не важно Главное определить пробитие этого уровня Или же заходить на отскоки от вот этого уровня сопротивления Итак, как я торгую по фигуре бычий медвежий флаг Здесь у нас медвежий флаг, давайте его разберем Я захожу от уровня сопротивления обычно. Потому что пробитие в любом случае больше вероятно вниз. То есть я увидел импульс вниз, увидел консолидацию, и в этом коридоре восходящем захожу на отскок от уровня сопротивления. Если у нас медвежий флаг, то коридор должен быть всегда восходящим. Если флаг бычий, мы его потом рассмотрим пример, то коридор всегда нисходящий. То есть против общего движения. И захожу, ребят, в основном на самой-самой максимальной точке. Я высчитываю максимальную точку так, что эта консолидация равна примерно половине дрифка. То есть, примерно до половины происходит вот этого вот движения вверх, и потом цена пробивается вниз. Примерно там я захожу, то есть, самый самой-самой наивысшей точке. Потому что, естественно, чем больше идет консолидация, тем больше вероятность пробития вниз, и тем сильнее будет импульс. Итак, давайте теперь рассмотрим пример бычьего флага. Смотрите, вот у нас бычий флаг, то есть, флаг, который направлен на повышение. Видим уверенное движение, потом небольшая консолидация. Здесь просто график немножко сплющен и э, импульс вверх. Также расстояние после консолидации равно расстоянию до консолидации, то есть равно расстоянию дрифка. А кстати, похожую схему я использую при определении своей стратегии Gikai Box. А, то есть расстояние до скопления равно расстоянию после скопления, импульс до скопления равен импульсу после скопления. Примерно так же работает это и во флаге. Флаги, ребят, ищутся на любом тайфрейме. Вот здесь я, допустим, сварю на 5-минутном. А находятся они достаточно легко. Пишут в интернете, что найти их сложно, но нет. У меня такой проблемы не было. Я постоянно натыкаюсь на эти флаги и часто по ним торгую. По крайней мере, раньше торговал. Сейчас я использую только одну ситуацию. А, так вот, находятся они на любом тайфрейме. Можно использовать на любом тайфрейме. Естественно, чем меньше тайфрейм, тем ну, ненадежнее флаг. Но он все равно прекрасно себя отрабатывает Даже на минутном Здесь, ребят, в этом флаге, опять же, та же ситуация Как заходить от уровня поддержки То есть мы увидели а, импульс Давайте все сотру Увидели мы с вами импульс а, Даем ее Увидели мы с вами импульс на повышение а, Увидели формирование консолидации И заходим здесь от уровня поддержки Потому что мы знаем, что Вероятнее всего, цена здесь пробьет уровень именно вверх. Все здесь вполне логично. Также, смотрите, по флагу можно определить потенциал движения цены. Допустим, нашли мы флаг на часовом таймфрейме. Представим, что это у нас часовой таймфрейм. У нас есть флаг. А мы знаем, что расстояние после флага равно расстоянию до флага. То есть расстоянию древка. Если у нас цена, допустим, находится... Вот в этом месте, то цене еще есть куда идти. Следовательно, можно заключать сделки на повышение, рассматривать движение на повышение. То есть можно определять потенциал с помощью флага на больших тайфреймах и торговать на мелких тайфреймах. Смотрите, вот вариант немножко помасштабнее. Опять же, 5 минут тайфрейм, но флаг здесь немножко побольше. Здесь он смотрится уже на более больших тайфреймах. То есть вот у нас движение вверх, консолидация и импульс. Опять же, флаг. Также, ребят, есть медвежий и бычий флаг, а есть медвежий и бычий вымпел. Но я это все приравниваю к флагам. Вымпел немножко отличается по своей структуре. Давайте мы его сейчас найдем. Итак, вымпел у нас имеет форму небольшого треугольника. Его можно также спутать с любым треугольником, нисходящим или восходящим. Но это у нас будет медвежий или бычий вымпел. Смотрите, ребят. рисую. Опять же, у нас есть здесь древко. И вот наш небольшой треугольник. Это вымпел. Также все, в принципе, работает, как и с флагами. Расстояние равно расстоянию до скопления, до консолидации. Это у нас бычий вымпел. И есть медвежий вымпел, который также образуется наоборот. Будьте внимательны при заходе на треугольник. Я знаю, что многие любят торговать по треугольнику. Находите эти треугольники. Они видят, допустим... Восходящий треугольник видит уровень поддержки и собирает заходить на пробитие вверх. Но в итоге у нас образуется вот такая вот ситуация. То есть был импульс вверх. Здесь у нас образуется восходящий треугольник. Они заходят, люди, на пробитие вверх. Но по инерции цена пробивается вниз. То есть это у нас медвежий вымпел, а не восходящий треугольник. Будьте с этим внимательны. То есть обращайте внимание на движение цены до каких-либо фигур. Потому что нужно точно определить эти самые фигуры. Давайте, ребят, еще раз я нарисую просто формации, чтобы было более понятно. Чтобы визуально вы смогли запомнить. Конечно, на рынке все будет не так идеально, как на рисунках. Но тем не менее. Итак, бычий флаг, древко. Далее происходит движение против основного тренда. То есть сам флаг, консолидация и пробитие вверх. Расстояние равно расстоянию до скопления. Я вот это уже сказал. Итак, медвежий флаг. Все то же самое, только наоборот. И пробитие вниз. Теперь еще одна формация. Пробитие вверх, и медвежья формация. Пробитие вниз. Вот, в принципе, примеры флагов. Они очень легко определяются и по ним очень легко торговать. Это все правила, которые я сказал, вот, можете их использовать. В принципе, никаких больше признаков, никаких условий нет. Ну, естественно, там новостной фон, это все учитывается, глобальные уровни и так далее. В общем, вот такая вот легенькая фигура продолжения тренда. А на этом видеоролик подходит к концу. Будем заканчивать. Спасибо всем огромное за просмотр. Всем желаю всего самого наилучшего. А самого хорошего желаю, чтобы все ваши цели и мечты исполнились. Всем профита и всем пока.